Центра Сангейтс. В эфире, как всегда, в четверг программа ⁇ Женская гостиная ⁇ Я Рита Борт, и со мной на связи Анастасия Крушинская из Сан-Франциско. Здравствуй, Настя. Здравствуйте, Рита, очень рада тебя слышать и видеть. Конечно, наша пара с тобой посоединилась, это огромное для меня счастье и честь вести с тобой вместе программу. И сегодня ты будешь моим интервью и моим гостем, потому что наша программа сегодня будет посвящена бразильскому целителю Жао Тешейра де Фарио, известному в мире как Жау де Деос, или в английском переводе Джон оф God» который уже служит людям невероятное количество лет. Я сейчас, когда готовилась в программе, мне попался материал, что уже более 65 лет служит ЖАО людям в таком удивительном месте в Бразилии, о котором ты нам сейчас расскажешь, потому что ты являешься официальным гидом. А, и человеком, который вводит в это место группы. У нас уже была один раз программа об этом, но мне кажется, такая тема неисчерпаемая, что да. можно да. говорить и говорить об этом. Mm -hmm. Тоже такую жалобу, давай повторим, потому что, может быть, не mm -hmm. все нас слышали, и я думаю, что это все равно в любом случае интересно, такая информация, которая должна доноситься всегда людям. Да, да. спасибо, Настя. А, на самом деле, это человек... А которые обладают а, очень удивительными способностями способностями медиума вообще бразилия это страна спиритизма и страна медиумов а, там в это очень верят и там много людей которые а, известных людей учителей в том числе и учителей а, джоо это допустим а, кардек. А, Uh, и другие, я сейчас не вспомню, но... Uh, Шаги, я, наверное, ну, Хеверс, я... да, самый известный, который написал очень много книг, он написал около 400 книг под по, по диктовку, то есть, так мы сейчас называем, как бы downloading, но вот это не совсем так, ему просто шла эта информация, он писал, писал. Совершенно есть потрясающий фильм, кстати, об этом, о, о нем, я рекомендую посмотреть. Uh, вот. Uh, и медиум uh, Джоао... Это человек, который способен транслировать информацию через свое тело, и это позволило ему вычисли, вылечить миллионы людей. А самый первый раз, когда ему было, наверное, лет 10, он, его привезли куда-то, он начнулся, и оказалось, что он излечил, вылечил 50 человек. И первым как То есть бы его целистство до... вот этот дар открылся да. совершенно с юных лет, да? да, и он, собственно, всю свою жизнь посвятил целительству. Да, абсолютно так. И э, первым, как бы духом, что ли, который через которого, через который работал через тело Джао, был э, царь Соломон. Вот. Ну, а вообще сейчас там присутствует около, туда присутствует, трудно сказать, присутствует там около трехсот вот тех, тех самых целительных духов, которые работают через через э, Джао. Но, Я услышала, обзор. что даже а, не так давно, в прошлом году, да, он заболел сам и перенес операцию, и уезжал из сказы, из этого вот места, где, собственно, проход, где находится целительный госпиталь, но, тем не менее, духи присутствовали вместе, да. видимо, у него такая сила уже, что он создал пространство дружественное для духов, и даже проходили операции... И, в общем, все точно так же, как, как и происходило, как и в его присутствии. Это вообще удивительно. Я даже не могу себе представить, какая-то мистика такая, которая происходит рядом с нами. Это абсолютно точная мистика, но людям, интересно, что людям, которые не верят в это, они приезжают туда, но в равно продолжают как бы не верить. им приходят э, ответы совершенно поразительные, что они просто уже, у них нет другого выхода, кроме как поверить в чудо и поверить в то, что это действительно так. А, и, ну, у меня на самом деле самой был такой случай, я а, какой-то день, утром, я значит, а, нажала на будильник, у меня часы лежали на тумбочке рядом со мной, не часы, это был телефон. А, я остановила будильник и через буквально секунду я упала с кровати, упала с кровати и ударилась головой очень сильно, а а вешалку там стояла рядом и и мой же чемодан и я ходила и думала ну что же такое почему почему это произошло потому что там ничего не нет не совсем я вспомнила о чем я думала когда я проснулась какие были мои мысли и мысли мои были осуждающие и осуждающего характера, я это четко помню, и, и поэтому я абсолютно верю в то, что мне вот таким образом показали, что осуждение, оно совершенно никому не нужно, не хорошо, это плохо осуждать кого бы то ни было, потому что ну, мы думаем то, что мы думаем, а мы не всегда знаем точно правду и все остальное, вообще в любые осуждения это нехорошо, вот. Я знаю, что ты скоро собираешься в Бразилию, и сейчас приглашаешь людей в свою группу, которые, чтобы сопровождать ее. И расскажи, пожалуйста, когда у вас планируется поездка, кого ты приглашаешь, кто, кто твои, так сказать, люди, с которыми ты хотел бы туда поехать? Ну, что их ожидает на самом деле? Да, да, да, да. Поездка следующая состоится 2 мая. Обычно я везу людей где-то примерно на две недели. Почему на две недели? Потому что этот духовный госпиталь открыт в среду, четверг и пятницу. В остальные дни там тоже все открыто, просто Джанавгат сам, сам там присутствует в среду, четверг и пятницу, там происходят, проходят медитации во время сессии. Вообще за день туда может приехать около двух тысяч человек иногда, и он принимает всех. Там очень много правил, которые опять же с нам спускаются как бы сверху вот от этих самых целительных духов, и правила часто меняются, поэтому рекомендовано ехать с гидом, тогда вам не нужно ни о чем думать, а все организовано, и опять же, я каждым человеком работаю персонально, мы садимся, обсуждаем все возможные и невозможные пути исцеления, что нужно делать, в какой момент, и поэтому все, все очень хорошо организовано, опять же, такси нас встречает, нас, мы поселяемся в гостиницу, где куда включается питание, трехразовое питание совершенно замечательное для тех, кто вегетарианец, там очень много овощей и фруктов, причем все свежее, вот только что с маркета. Но мясо а тоже я есть. Я что бегала. Да, абсолютно, да, так и есть. Ну а те, кто, кто ест мясо, там тоже мясо присутствует, не только свинины, потому что на самом деле свинина не рекомендована тогда, когда человек принимает а, пасифлору. Пасифлоры это такая трава, которые, капсулы, которые приписываются каждому человеку, который находится там, или опять же можно принести фотографию, и по ней тоже дается специальная вот такая трава, капсулы, для того, чтобы была связь вот с этим местом, и тогда нам помогают даже тогда, когда мы находимся дома. А, а посеглора, она там растет, они сами делают это лекарство? Да-да-да, да. Их... там все собирается, там все производится. Она и... цветет, Светет, она такими красивыми цветами, mm -hmm. у меня обыкновенное растение mm -hmm. очень удивительное. Mm -hmm. То есть оно такое, как бы как проводник медитативной практики, да? Да, абсолютно, оно как проводник. Еще говорят, что, так, в общем, я с чего начала, что нельзя свинину, нельзя есть restrictions, как это у нас по-русски, uh, нельзя есть свинину, да, uh -huh. нельзя пить алкоголь и нельзя uh, ну, как бы добавлять дополнительные... Кстати, про свинину это было раньше, сейчас новое правило, вместо свинины сейчас нельзя кушать вот яйца, которые называются fertilized. Экс, то есть когда курочка и петух, они вот э, снесли вместе яйцо. Но таких, mm -hmm. я думаю, очень мало. Ну, да, оплодотворенные яйца. Да. Но в любом случае свинину, так как мы знаем, что свинина самое грязное у нас мясо, и вообще нехорошо не его употреблять в пищу, то его там в принципе и нет. Ну, ну, мне вообще получается. кажется, что когда ты едешь в такие места, то есть это происходит очень глубокое и духовное, и физическое чистка, вообще лучше придерживаться все вегетарианского питания, потому что это, это уже само по себе целительное в мы с тобой как специалисты по питанию да. по здоровью это да. можем <связать> подтвердить <связать> своем собственном опыте. Абсолютно согласна, да. Ну, мы не можем людям, стараемся людям да, не, не навязывать свое. Каждый приходит к тому, что приходит он в свое время, поэтому для тех, кто еще не пришел к вегетарианству, там есть. какие-то вот. другие, другие опции, понятно. понятно. Скажи, пожалуйста, а туда приезжают только люди, которые страдают какими-то заболеваниями, либо туда могут приехать здоровые люди, например, за поиском своего предназначения или за поиском смысла жизни, ну, я не знаю, еще какие-то вещи... И, ну, может да. быть, мы не, мы не знаем, для чего туда люди едут еще, потому что, кроме потому что вот я знаю, что ты ездишь, потому что тебя, как бы это место призвало, да, мы с тобой об этом разговаривали уже. Mm -hmm. и... Меня абсолютно туда тянет, и я не могу больше, чем полгода находиться вдали. Да, действительно, спасибо, Настя, очень хороший вопрос. Действительно, туда едет очень много больных людей, очень много людей, которые потеряли веру а, а, в медицину и веру в то, что они могут излечиться здесь. Но тут я хочу сделать небольшое склонение, так как я вот вспомнила про медицину. Там всегда говорят, ни в коем случае не, а, а, не бросать никакие лекарства, слушать рекомендации врачей, то есть... Идет параллельно лечение нашего физического тела, которое нам помогают излечить врачи и натуральная медицина здесь, обычная медицина, западная, что ли. И параллельно идет излечение души. То есть открывается сердце, когда мы наполняемся любовью, вот тут и начинается самый-самый основной процесс. Когда мы находим Бога в своем сердце, вот, вот, вот тут-то вот весь ключ. К излечению. Опять же, не все люди одинаковые, да, и у всех это происходит по-разному, много, очень много тут причин, и наша карма, и наши прошлые действия, и наш образ жизни и так далее. Но, возвращаясь к своему вопросу, туда действительно едут люди не только, которые хотят излечиться от каких-то физических проблем потому что это место очень духовное, это место высоких вибраций, это место, где залежи а, кристаллов. Именно поэтому туда направили его вот, Джоао, и он именно там открыл духовный госпиталь. И поэтому все чувствуют себя просто вообще великолепно, замечательно, уезжать не хочется к концу, а, и очень многие возвращаются обратно. Но опять же, для людей а, больных... А, им нужно что-то понять. Вообще понять нужно что-то всем. Но самое главное — это поменять что-то в жизни. да. И, приехав к себе домой, не продолжать тот образ жизни, который вели раньше. Это одна из таких важных рекомендаций. Но действительно, там открывается, открывается очень многие, многое. И задают вопросы самые разные. И люди просят... Наладить их какие-то взаимоотношения, <coughs> а привести, найти правильную работу. Бывает и так, что у, так было у людей, которых я возила, что, допустим, у, ушел из жизни какой-то близкий человек. И как это часто бывает, мы не можем отпустить. Принять, вот это, ситуацию, да, да, да. Да, принять ситуацию, отпустить человека. И, и поэтому нам и нам плохо, и той душе плохо, которая уже ушла, которая трансформировалась. Вот. И там, это, вот там это, это просто место, которое удивительно помогает. В то же время, когда мы просим, нам отвечают, нам помогают. Но, как говорят, как бы опять же, вот такой ответ приходит с этих от духовных от духов, что 50% — это... Наша работа, на 50% они нам помогают. Когда мы просим, мы просим мантуши, нам помогают еще больше. Да, да, я совершенно слышу. согласна, потому что я много раз убеждалась с что у Вселенной, у Божественных сил нет ответа «нет» для нас, да, то есть он не существует, всегда есть ответ «только да». Мы просто его не слышим или не принимаем, да, и сами всегда ставим какие-то условия, препятствия, сами выстраиваем какие-то преграды для того, чтобы получить сложности, а не идти прямым путем и не принять тот дар, который нам дает Божественная природа, Божественная любовь. И я так понимаю, что Джао, его вот эта сия удивительная, она нам помогает как раз и открыть канал божественной любви, канал высокой энергии. Абсолютно, абсолютно. Вот. А расскажи, пожалуйста, Ритика, как там, вот вы две недели там находитесь, чем вы там занимаетесь, то есть поскольку прием идет. Вы, вот те дни, когда работает госпиталь, вы ходите в госпиталь, как я понимаю, а в остальные дни какая у вас программа, что вы там... И что делаете? Вообще, не где не это не находится, не насколько не это, не как туда легко добраться? добраться. Э, да, э, ну, начнем с того, что, как туда добраться. эта деревушка, это на самом деле маленькая деревушка, На ней э, там одна улица, ну, и несколько перпендикулярных улиц, где находятся гостиницы, жилье, там небольшие кафешки для людей, чтобы они могли расслабиться, отдохнуть после вот... Э, общений. Люди там совершенно удивительно собираются, потому что место, которое притягивает, не есть всему всегда есть причина, правильно, и там встречаешь совершенно удивительных людей. На самом деле рекомендовано не, не, не очень много общаться, больше как бы работать над собой, внут, работать над своими какими-то внутренними качествами, блоками, больше медитировать и находиться вот в кассе. Касса это дом по-португальски, это вот Именно этот духовный госпиталь, мы называ там называется «Касса». А, значит, когда мы, мы прилетаем в, в столицу Бразилии, аэропорт Бразилии или, или город Бразилия, вот, и оттуда нас, нас встречает такси, мы едем где-то полтора часа до Абаджани, это место называется «Абаджани». И там уже заселяемся в совершенно потрясающую гостиницу, которую я снимаю на, на всю группу. На, проводим все время на улице, потому что там и еда, и, в общем-то, это одноэтажные такие здания, там и совершенно удобные комнаты, в которых все есть. А они чистенькие, удобные и небольшие, но все, все есть. Я хочу сейчас вспомнить почему-то один пример, что я обычно, когда привожу людей, они входят в комнаты, и так же было вот со мной. В прошлый раз девушка молодая со мной была, она, она говорит, «Ой, а комната ж такая маленькая, я так им не привыкла». Она привыкла, если она едет куда-то, она поселяется в пятизвездочном отеле, и там со всеми удобствами и так далее. Но люди так удивительно трансформируются, что уже на второй, на третий день я ни звука не слышу о том, как же здесь маленькая маленькая комната, или как что-то плохо, вообще плохо, ничего не бывает, все только хорошо». Все принимается, все воспринимается, люди начинают друг другу помогать. Я не знаю, как это происходит, опять же, это чудо, это чудо, которое вот людей трансформирует уже на вторые сутки. То То есть, это, это и место и сила вот Да, и сила любви, и сила любви просто невероятная, потому что такое ощущение, что тебя окружает вот эта вот любовь там просто постоянно. И даже люди больные, вот интересно, что когда приходишь в госпиталь, допустим, вот у нас в Америке или неважно, в России, где бы ни было госпиталь, это госпиталь. И там ощущение энергии совершенно такое очень низкое, очень тяжело там находиться. Да, вот у да, меня прямой бы... вопрос предвосхитило, потому, потому что, что я хотела как раз спросить, когда находишься, то есть огромное количество людей приезжают туда в Хазу, приезжает в джау. И многие из них действительно серьезно больны, больны какими-то такими заболеваниями. Я вот нашла список болезней, с которыми люди туда приезжают. Ну это, ну, в общем, очень больны, страшные, болезни, практически, да. да, летальные такие заболевания. Это рак, это легенея, да. это спид, диабет, слепота, растительный склероз, астма, паралич, эпилепсия, психические какие-то заболевания. То есть, в общем, Список так, такой очень-очень суровый. Очень очень и когда ты находишься в поле людей, людей которые... Их там много, получается, да? Большая концентрация да. да. людей, которые это тяжело это боль. больны. И для кого-то, может быть, это, это вообще последний, последний, последний шанс сюда приехать, сюда приехать и получить какое-то исцеление, какой -то какой -то исцеление ну, на их взгляд, может быть. И, и как вообще, вообще вот энергия этого места? Насколько ты чувствуешь это? Потому что ты как раз начала отвечать уже. Мои мысли ты Да, действительно... Там не чувствуется никакой тяжести. Энергия просто потрясающая. Именно поэтому, может быть, и люди тебя чувствуют там хорошо. И поэтому это место тянет. И даже вот присутствие огромное количество больных людей ни никак не портит энергию. То есть, ну, я когда... Привожу людей в гостиницу, Мы обычно я привожу с собой свечки, рекомендую поставить свечку, чтобы комнату все-таки немножко очистить, повысить, убрать какие-то плохие энергии оттуда, если они присутствуют. Это тоже очень благоприятно. Вот. Иногда тоже сейч с собой беру, чтобы почистить комнату энергетически. Это, Это наша реклама да? Да? Да. да? да. Сейчас они будут такие заталкивающие ароматические. ароматические. Mm -hmm. Капсулы специально капсулы, тоже не для не того, того, чтобы значит, очищать пространство. Да, да, капсулы я такого не слышно, но мы об этом что-то поговорим. Exactly. <laughs> еще да, я обычно поджигаю вот сейч, который а, у нас продается в Whole Foods, и, или я привозила из Аризоны. В Седоне тоже совершенно вот, uh -huh. замечательное место. Еще еще одно из замечательных мест. Вот, да, значит, там делаются операции, совершенно удивительные сенсационные операции, а, бывают они двух типов, или вот то, что мы называем духовные операции, где человек просто сидит в медитации, вернее, это не один человек, это а целая группа людей, они назначаются, в принципе, самим Джоао, когда человек проходит перед ним в первый раз или там какой-то раз. То есть эндити нас видят, они сканируют, и, в принципе, он знает уже точно, что какое будет назначение. Вот. Или операции для людей, которые, в принципе, не верят. Они как бы ни во что не верят. Они не верят в существование, в присутств... возможность вот таких духовных операций. Им делают надрезы. Ну, тем, тем, тем не менее, туда не приехали. приехали. Вот интересная да. такая. Я не верю, заправлю. Ну, бывает, что кто-то, или муж, или жена, или кто-то из родственников говорит, вот тебе нужно туда поехать. И человек едет, но он не, не верит до конца в то, что... Это, это действительно очень трудно. Очень трудно поверить вот что такие часа происходят, что кто-то там где-то, где-то вот мы их не видим. Это те же самые мрачи, которые жили много тысяч лет назад, но они вот теперь приходят туда в виде вот таких вот, их там называют entities. вот И поэтому делаются надрезы, то есть Джаос сам, ему читается молитва, он уже становится не сам, он отдает свое физическое тело и делает вот такие операции операции, да, там может присутствовать и кровь, но люди, я разговаривала с людьми, которые такие операции делали, они говорят, что они не чувствуют боли в принципе вообще. Их потом зашивают шов. Я думаю, что эти операции тоже энергетические, потому что это в принципе делается только надрез и как бы просто для того, чтобы человеку доказать, что ему сделана операция. И он опять же, как, так же, как и после духовной операции, должен пролежать 24 часа как, это как бы как бы нормальная как, а после обычной операции мы под наркозом находимся где-то в отдельной палате или где где бы мы не находились мы должны лежать спокойно вот здесь рекомендуется спать угу. и еда тоже приносится в комнату я приношу обычно еду и мы очень открыты энергетически, поэтому вот в этом вся причина. И нам не рекомендуется ни с кем общаться, тем более не смотреть в компьютер или телефон, а быть в полном одиночестве. И вот такое вот 24 часа восстановления. Но потом тоже дальше. Есть много правил, которым надо следовать, желательно следовать для того, чтобы, если мы хотим, хороших результатов. Ну, okay. это сложно следовать этим правилам, потому, потому что, что, может быть, кого-то это может смутить, что вот я, я поеду, я, я весь такой, такой вот... Без правил, да, а мне там придется заставить. Я понимаю, что это, это может очень, быть сложно для кого-то, да, очень но как-то место диктует свои какие-то правила, естественно, и ты начинаешь подчиняться, естественно, да, этим правилам. Да нет, не, не, не все, все подчиняются, естественно. Многие люди действительно, вот знаете, им сделали операцию, мы приехали, привезли его на такси в гостиницу, и он. Лёг на подушку, всё, и выключился, и, и его нет, и он даже и кушать не хочет. Mm -hmm. Mm -hmm. А некоторые мучаются, страдают, потому что это же невозможно. Ну как можно отлежать 2-4 часа? Но это, это урок, это, это то, что человеку нужно пройти, потому что, возможно, он слишком возбужденный, возможно, он слишком эмоциональный. Ему нужен вот этот вот покой для того, чтобы что-то в себе изменить и понять. Это, это вообще самые главные вещи, которые там происходят понять свои какие-то э, качества, которые нужно подкорректировать, что ли, да? Немножко. Ну, это, в общем, самый, самый важный, важный урок, который, который мы должны да. пройти в этой реализации Эти... в этом мире, да. Для чего мы сюда пришли и что мы должны сделать? То есть, это такое место, в котором помогают найти себя, наверное, да. В и это, да, да. И это тоже. Я, я знаю, что для меня оно дало очень много. И я вообще... Многие вещи поняла, это просто удивительно, поэтому мне туда, наверное, продолжают тянуть. И каждый раз какие-то новые слои открываются, новые. Тут все время... Это постоянное движение вперед, постоянное. Примеры и не языки чудесные какие-то, какие вот именно для, для того, того, чтобы людям рассказать, рассказать что у кого еще возникли возник, сомнения, у меня лично нет вообще никаких сомнений, сомнений. Я, я прям завтра бы завтра поехала. Пожила бы там с удовольствием. Какие-то примеры, вот именно исцеления или какую-нибудь чудесную историю расскажи нам, пожалуйста. Ну, действительно, историй таких много, Uh, ну, например, одна, когда человек приехал туда с проблемой uh, щитовидной железы, это был рак щитовидной железы, это, в общем-то, было много лет назад. Uh, ему давали две недели, но они каким-то случайным образом найти, нашли объявление вот, с женой и uh, поехали туда. И что произошло? Произошло, наверное, не, то, что, не совсем то, что они ожидали потому что э, Джоу сказал «Едь домой, и тебе нужно сделать операцию. Но ты не волнуйся, все пройдет хорошо, я буду с тобой». Ну, то есть, людям трудно понять, что такое «я буду с тобой», но с ним вот находились те самые э, духи и энтити, которые помогали ему. И э, он выжил, он прожил еще очень много лет, он потом приезжал туда опять и опять, но, в общем-то, все восстановилось и, и все хорошо. И таких случаев Таких случаев очень много, когда тебе говорят, ехать домой делать операцию. Со мной была девочка, точно так же у нее был. Девочка, она не такая уж девочка, но, но молодая женщина. Жаль, женщина <свистит> да, молодая женщина. А, а у нее рак а, горла был. Она два года, значит, здесь, в Америке, пыталась все это привести в порядок своими какими-то способами. И не хотела идти ни на, ни на химиотерапию, ни на радиацию, и не, тем более операцию. Но после приезда оттуда, причем ей, ей не сказали, она сама, она сама почувствовала, что ей просто надо идти и делать все, что говорят врачи. И все хорошо, все образовалось. То есть это еще раз подтверждает, что мы должны идти просто параллельно. Медицина не всегда... медицина, то есть мы, надо иметь какой-то здравый смысл, да, и, и, может быть, поездка туда очень часто открывает нам вот тот самый здравый смысл или те, те самые возможности, которые мы раньше не видели. А, просто нужно увидеть их и прислушаться. Ну, ну возможно, что, что какой-то какой слой интуиции, интуиции да, да скрывается для ну? того, чтобы ты уже понял то, что действительно тебе нужно, и пойти именно в то место, которое тебе, где, где тебе помогут. То есть, видимо, да. это тоже, потому, ну, вообще в принципе через любую медитативную практику мы разливаем интуицию, а поскольку я, как я понимаю, медитация это одна из основных практики духовной, которую ты получаешь в духовном госпитале, то естественно ты, тебя пространство трансформирует таким образом, и ты начинаешь уже у тебя ты доверие, наверное, к этому миру и доверие к тому, что Бог тебя не оставляет. Это самое правильное. То есть, вот символом этого места является треугольник. И значит, что эти стороны треугольника обозначают любовь, наши какие-то долги и вера. И это самое главное, то, что вот к нас, нам, нам дается для того, чтобы мы могли себя трансформировать и понять какие-то свои новые возможности. Любовь, вера и э, долги, которые мы должны отдать. То есть, в принципе, это карма. Я думаю, это та карма, которую <связываем> мы должны отработать или, и, во всяком случае, не, не садить семена для новой плохой кармы. Да? Ну -да. Это очень-очень важно. Да, ну, то есть вся вот такая <связываем> сакральная геометрия, получается, да, уже, да, присутствует в этом месте. Вообще да. там да. очень много каких-то вещей, я так понимаю, вот кристаллы еще, да, которые там повсюду. И они тоже дают определенную энергию. Можно, наверное, взять с собой, чтобы кусочек этого места, На самом деле там продают кристаллы, которые... Блэст... самим Джоао. Там магазины, которых продают неимоверное количество кристаллов. Я просто, когда захожу, не могу оттуда выйти спокойно. И на них хочется смотреть, их хочется трогать, и хочется чувствовать их энергию, они, они просто притягивают. Я очень много кристаллов привожу с собой домой, у меня и дома много и совершенно разных. Это прозрачные кристаллы, это аметисты, и ситрины, и, и ну, все возможные, розовый кристалл, который направлен на любовь да, и открытие нашей сердечной чакры. Да, совершенно. И еще они сами там на месте там, это все добывают, да? Все добывается, да, и, и там продается. В принципе, в принципе, так как платить там не нужно, ни за что не нужно, то есть лечение бесплатное, все процедуры, кроме там некоторых, Crystal Bed, например, это нужно платить, а посещение самого госпиталя, это все бесплатно. То есть, в принципе, это не, не, не, не зря именно это место было открыто, потому что э, таким образом Джоао имеет возможность как-то про, иметь, э, проживать. И mm -hmm. Вообще все люди, которые там работают, это в основном волонтеры. У них, у них есть не какие-то небольшие бизнесы э, в Бразилии, там в деревушке, но они работают в самом госпитале, они помогают бесплатно, их там очень много. Очень много людей, которые туда приехали для того, чтобы больных людей, которые хотели помощи, просили помощи, и им часто говорят, что вам нужно и тут остаться или надольше, или вообще остаться жить. И каким-то образом вот жизнь так налаживается, что они там живут, они помогают, и, и во всяком случае здоровы. Часто бывает, что одного раза мало, и люди приезжают туда не один раз, приезжают несколько раз. И это тоже очень здорово. Кстати, про, ты спрашивала про сакральные места и вещи. Там еще совершенно потрясающий водопад, вот, который мы как раз посещаем в выходные дни. Это, он, он, он удивительный. Энергия там на водопаде совершенно потрясающая. Ну, и, и вода. Он очень... Это очищающий водопад, там есть мостики, на которых мы просим отпустить наше прошлое, подумать о настоящем и, и о будущем. И это все целый ритуал, который мы произ... производим таким образом. А скажи, а скажи пожалуйста, пожалуйста, а дистанционное, дистанционное лечение тоже возможно? да? да? Потому что, что, что я, например, читала, что... А, очень один известный духовный американский учитель Уэйн он, например, да, он... получил лечение дистанционно от лейкемии. Да, абсолютно. Угу. А, конечно, я сама делала такую операцию, называется там суррогатная операция для своей мамы. То есть я держала как бы ее фотографию во время одной из такой духовной операции, а мама моя находилась вот здесь, в Чикаго. И, в принципе, были очень хорошие результаты с того, что мы видели, а вот, Такие опера... такое лечение возможно. Опять же, можно привезти туда фотографии. Я как раз хотела спросить, если мы, а, допустим, допустим, привезем, ну, не все имеют, к сожалению, возможность, возможность, если то, ты если едешь туда на место, место и приводишь, приводишь фотографии каких-то своих друзей, и а родственников, и близких, близких людей, людей, то это, это возможно, возможно, да, да тоже, тоже через, через эту, эту фотографию, фотографию получить какую-то энергетическую зарядку, зарядку, да? Конечно, конечно, я всегда ввожу фотографии тех людей, которые меня просят, ну, то, там тоже есть определенные правила, лучше мне написать имейл, если вы пойдете на Сангейтс, healing.com или sungatecenter.com на любой сайт или вообще в принципе на фейсбуке можно с нами связаться, задать вопросы, если кто-то нас услышит здесь в Америке, это 847-345-0988, и в принципе я отвечу на любые, совершенно любые вопросы, которые возникают, и можно прислать фотографию, и я тогда привезу посефлору. Есть ва разные варианты. Можно привести туда фотографию, положить его вот в самый этот треугольник, и уже происходят чудеса со многими. А Скажите, пожалуйста, пожалуйста а там много разговаривающих раз людей, вот те, России, которые, которые живут там, там или там, приезжают. Я, я, и вообще, вообще наша, наша страна удивительная, жизнь, с которой мы родом будет, произошли, да, вот, из, из Советского Союза, да, мы это еще все с тобой дети Советского Союза, на мой взгляд. У нас, у нас наши, наши, наши люди, люди, они очень... Любят духовную был, практику, практику, в принципе, принцип, потому, что потому что мне кажется, что, что у нас наша, наша земля, земля, может быть, вот именно, она а нам несет какой-то определенный заряд энергии. И мы, я э, э, э, э, вот иногда разговариваю со многими со людьми, я понимаю, я что, я что, люди, что люди, выходцы из Советского, Советского союза, союза, из России, у них почему-то всегда очень много отклика. И даже то, что, например, у меня сейчас с Индией связь очень сильная. И в Индию огромное количество русскоговорящих людей едет, и как-то прямо вот ощущается связь. А здесь как есть тоже много русских? Приезжают, в последнее время приезжают больше людей, особенно когда вот мы начали ездить, вот Михаил снимал видео там, мы рассказывали, показывали, людей стало ездить больше. И в то же время из России. Но если люди едут из России, они не знают английского, то им очень сложно там. Потому что, в принципе, там говорят на португальском, но э, переводчики есть, которые переводят с английского на португальский, мы пользуемся их услугами. А вот без знания английского там вообще очень сложно. Поэтому, вот, особенно, именно, и, еще и поэтому рекомендуется взять гида, который бы помог и в этом плане. Мало того, что огромное количество правил и, и всего остального, вообще первый раз э, это гораздо лучше спокойнее и правильнее было бы ехать с Дитом. Ну, я как человек немного опытный, да, в, в такого рода поездках, я могу совершенно однозначно сказать, что вообще духовная практика, она подразумевает, особенно в такого рода места, где большое скопление на народу, что ехать всегда с проводником, это очень важно, потому что действительно мы получим намного больше, когда нас посвятят и правильно посвятят, и дадут нам возможность именно покажут, где и как, и каким образом мы можем наибольшую пользу для себя получить. И я хочу напомнить еще раз нашим дорогим слушателям и всем, кто нас будет смотреть, что 2 мая можно присоединиться к группе Рита Горки, поехать в Бразилию в, духов, в духовный госпиталь, показать такому удивительному человеку, как Джону в год, целителю. Еще у вас есть возможность. И я надеюсь, что Рита нам еще будет рассказывать, потому что, мне кажется, каждый здесь куда. А, а, вообще, надо сказать, удивительно, я, я прошу, прошу прощения, прощения еще прощения, займу пара, пару минут нашего прощения. времени, мы с тобой познакомились, да, когда ты да, была а именно в госпитале, в госпитале поэтому давай. для меня и тоже очень важное место, есть, и я уверена, есть, что, что когда я когда-нибудь туда обязательно попаду, и, и очень, очень мечтаю об этом, каждый раз, когда мы с тобой беседуем об этом месте, у меня сердце просто наполняется любовью, я уже ужас может быть, просто еще не время. Я Но очень, я очень рекомендую вам обязательно почитать, узнать об этом и приехать, поехать вместе с Ритой в это место, потому что это уникальная возможность. Это прежде всего, наверное, духовная практика, да, Рит? Да, да, очень сильная, потому что там очень много медитации. Пока идет сессия, можно находиться. Не можно находиться, а нужно быть в медитации. Это может быть от, от двух до четырех часов, в зависимости от того, как, какое количество людей пришло. А то и пять. Мне кажется, самое большое было пять с половиной часов люди сидели в медитации. Вот, поэтому это потрясающий прорыв просто. А скажи, пожалуйста, это не сложно, не сложно вот было, так вот сидеть в медитации несколько часов, часов, особенно если у тебя не было такой практики было, до этого? А кто сказал, что будет легко? Еще один момент, который я хотела бы обратить внимание, что это место, оно не религии, наверное, это важно. Да, да, что Он вырос, возвращен в католической религии, да, но тем не менее это место совершенно не имеет никакого отношения к религии. Это очень важно, чем вот меня это место больше всего привлекает, что когда мы заходим в кассу, мы заходим в главный холл, и там висят портреты всех духовных деятелей, всевозможных, и говорится, что принимаются все религии независимо, потому что Бог один, и мы любим всех, поэтому, да, действительно, никакой привязанности к религии тут вообще нет если, Если ты позволишь, позволишь, может быть, мы, мы еще до твоего ответа еще раз, раз да, встретимся конечно, в эфире, потому что не все вопросы мы с тобой обговорили, мне кажется, с тобой обговорили. мне кажется, очень интересно обсудить, например, какие души туда, туда приходят и, и какие, какие души, души да? Да? Да. Это, да, мне кажется, очень важно. важно. И, и, ну и вообще, вообще такая тема, очень, очень, сейчас, к счастью, у нас, у нас появляется как можно больше, больше, больше, больше информации, информации об этом, есть фильм это канала Discovery, который, по-моему, переведен туда, даже на да. русский язык, у вас на сайте он, по-моему, есть, да? Я не уверена, что у нас есть на сайте, но есть действительно совершенно удивительный фильм. Опра, кстати, туда, Опра вентри туда приезжала, брала интервью, и с тех пор, наверное, больше стало ездить людей из Америки. Они поверили. Раньше туда приезжало очень мало американцев. Да. Ну, да, действительно, это так. Я думаю, что есть о чем поговорить, и это все очень интересно. Поэтому мы, конечно, продолжим. Спасибо, Спасибо большое, Рита. Рита. Спасибо, Спасибо большое, большое, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что с вами была женская гостиная на радио интернет-радио портале Сангейтс и центр Сангейтс. И в гостях у нас была Рита Горд. И следите за нашими эфирами. Мы выходим по четвергам в 9 часов утра по времени Чикаго. 20 часов во времени Москвы. А по Чикаго в 11. Чикаго в 11, да, скоро нас переведут, и у нас немножко изменится, кстати, график. Ну, мы приспособимся. Да, спасибо большое, спасибо и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего, пока-пока.